Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить свое предназначение по почерку, предписано.ру. И в этом видео я хочу с вами поговорить о психологии почерка и предназначения. Почему именно графология способна вам дать именно то, что вы так давно ищете? Естественно, существуют совершенно различные способы поиска от каких-то тестов, от мотивационных тренингов, книжек и так далее, и так далее, и так далее. И у человека, который только-только начинает искать себя, или который наконец-таки пришел к тому, что действительно, да, у него есть эта проблема, и ему хочется обрести себя, ему хочется обрести уверенность, ему хочется... Получить, получать удовлетворение от жизни. Да? И, естественно, нам задаются вопросом, а с чего начать, а как начать, а что же все-таки выбрать, чтобы был максимальный эффект и самый лучший результат. И очень часто те, кто ко мне приходит, сталкиваются с тем, что на подобного рода мероприятиях им либо просто рассказывают общую психологию, либо дают такие способы, например, сядьте, задумайтесь, подумайте, и вы сразу все поймете. Либо закройте глаза и представьте, у вас шумит море, океан, и вас обязательно озарит. Но, к сожалению, почему-то такие вещи не происходят. В моей практике я очень часто именно с этим сталкиваюсь. Вот задумайтесь сейчас, что именно пробовали вы. Что уже вам дало, может быть, какой-то минимальный результат? Потому что я знаю, что даже профессиональные психологи, к сожалению, очень часто ошибаются. У меня была девушка тоже в программе, и был, был такой случай, что она тоже искала себя, она проходила тренинги, курсы, как и многие из вас. Более того, она пошла на профориентацию к психологу, прошла, как она говорила, длиннейший, длиннейший, скучнейший тест, и психолог сделал заключение о том, что эта девушка все-таки технар. И она пошла, поверила и пошла именно на техническую работу, но которая не приносила ей удовлетворения, которая не приносила ей, к сожалению, никакой радости. На меня она натолкнулась совершенно случайно, это точно так же, как наверняка кто-то из вас, кто смотрит это видео, и решила, а вдруг, а вдруг действительно графология, вдруг действительно мой собственный почерк способен мне дать мое направление, способен раскрыть именно мое предназначение. И вы знаете, так и случилось. Мы, когда мы его стали разбирать, когда мы стали смотреть, естественно, технические специальности это вообще не ее. Она гуманитарий, чистой воды, она мягкая, она интуитивная. Ей хорошо с людьми работать, какие-то творческие профессии, специальности, но чтобы было окружение. Были проблемы, естественно, с подписью. Я называю эти подписи под одеялком когда человек как бы прячется, запрещает, боится, не делает первых шагов. Таких случаев тоже много. Вот. Поэтому задумайтесь над тем способом, который действительно рабочий. А графология, она работает. А знаете ли вы, что почерк, он помогает достучаться до нашего бессознательного, туда, куда доступ обычному человеку он закрыт. Нам только кажется, что мы все сознательно понимаем, но на самом деле... Это действительно все не совсем так, потому что нами руководит именно бессознательное. Именно бессознательные процессы движут всем тем, что с нами происходит в жизни. Да, также по почерку мы можем узнать потенциал, что заложено в человеке. Порой он даже не догадывается и не подозревает о том, что он может оказываться вот это, вот это, вот это и вот это. То есть мы можем найти эти вещи на зачаточной стадии, и человек уже начнет их развивать, начнет реализовываться в них. Конечно же, сильные и слабые стороны. Многие, у многих есть такая проблема, что они не готовы принимать свои слабые стороны. А это тоже очень важно в поиске предназначения, потому что слабые стороны, они для кого-то слабые. Например, девушка стеснительная, она нерешительная, ее просишь о чем-то, она, да, конечно, я помогу, я все сделаю. Она считает это своей слабой стороной, а кто-то наоборот считает, что именно таких добрых, отзывчивых и открытых людей не хватает в этом мире, и ему как раз таки не хватает этого качества, и он считает это сильной стороной. Стоит задуматься об этом, так ли? Но здесь тоже есть одна такая проблема, что… Тот образ, кем бы мы хотели быть, кем мы себя считаем, он не всегда совпадает с тем, что есть в действительности. И вот именно в почерке мы можем увидеть то самое действительное лицо. И другой вопрос, готов ли человек принять себя таким настоящим. Тоже распространенная вещь, что женщина в основном говорят, «Я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть». Да? но она сама не знает, какая она есть. В том-то и смысл, как окружающие могут принять ее именно такой, как она хочет, такой, как она есть, как она говорит, если она сама не знает, какая она. Да? Почерк также раскрывает, как человек строит свои взаимоотношения с другими людьми, будь это просто социальные отношения с коллегами на, на таком уровне, может быть, это дружеские отношения, это семейные отношения, любовь, конечно же. Эти области также имеют непосредственно отношение к самому предназначению, потому что оно не складывается только из сферы деятельности, это как пазлы, которые создают одну общую картинку, конечно же, страхи, наше откладывание на потом, на завтра, с чем это связано, да, почему мы боимся, вопросы нашей самооценки, это все точно так же транслируется в почерке, мы можем это все посмотреть. И вот, когда ко мне приходят люди, меня часто спрашивают, как я это делаю, как? Я по почерку помогаю найти предназначение. Ну, психология почерка это очень тонкий и очень гибкий механизм, в котором действительно нужен опыт, в котором действительно нужна практика, и практика ни одного месяца, и практика ни одной прочитанной книги. Прочитать вы можете для себя, для какой-то информации. Но для того, чтобы обучаться, для того, чтобы стать экспертом, для того, чтобы действительно понимать и читать людей, как открытая книга, к сожалению, естественно, одной прочитанной вами публикации недостаточно. Нужно, нужно учиться у сильнейших, как делаю я, например повышая свою квалификацию уже за границей, в том числе и в Аргентине, потому что там сильнейший институт. И, и мне важно использовать эти знания для того, чтобы я могла помочь другим найти свое предназначение, потому что это важно, это новая жизнь человека. Когда ты даришь человеку новую жизнь, это невероятное ощущение на самом деле. Да, поэтому я вижу, я считываю с почерка все то, что творится у него на душе. И здесь самая такая вещь, что этот ключик к вашему предназначению вы сами мне даете. Потому что все то, что написано вашей рукой, это и есть вы сами, это и есть ваше предназначение. С вами была Ирина Бухарева, обязательно подписывайтесь на канал и рассказывайте об этом видео вашим друзьям и знакомым.